Послушание Богу, выражающее в почтении к Нему. Бог начал открывать дальше Его божественную ценность, которая заключается в послушании Богу, Слову Его и Святому Духу. Вы знаете, сейчас такие времена, что вот Господь, я так молюсь, я тоже, и Господь говорит... Это время, значит, послушание – это жизнь. не послушание – это смерть. Сейчас очень серьезные времена. Поэтому как бы вот нас Бог отрезвляет, я так понимаю. И смотрите, послушание, именно о каком послушании? Которое выражается в почтении принятие откровений, осознаний, лично меня, лично тебя, кто для меня есть Бог. Что Христос во мне, и Он не только во мне, знаете, Он расширяет пределы откровений. Я должна осознать, что Бог во мне, Он больше сильнее того, кто в мире. И я должна осознать, Жить этим, понимаете, осознать это знать, это что счастью тебя и меня стало. Он в брате, сегодня брат тоже начал с этого, он в сестре, он служители, он не только, я должна понимать, осознать и принимать в благоговении Христа, который в себе... Да, не винить, не уничижать и так далее, пастор, но очень много говорит об этом. Уже, так сказать, застолбилось в сердцах. И также он в, каком, и также в других. И что, о чем мы говорим? Послушание, это, оно заключается в почтении Бога. Также к тем, кого поставил Бог. На всех уровнях. И об этом в Писании мы видим послушание и как Бог определил в Слове Своем, что касается семьи, взаимоотношений, мужья, жены, дети, родители, да, на работах. Все в Писании абсолютно указано, и наша задача идти в послушание Слова Божьего. Например, мы очень бегло, ну так, в общем, например, о семье, да, вот в нам 6 очень хорошо сказано, за все то, что, как Бог видит, да, наши отношения, наше поведение, да, в посланиях Петра, например, «почитай отца и мать, да будет тебе благо, конечно, от Бога, и будешь долголетен, и напись, и будешь долголетен». Это такое обетование, мы все и родители, да? Мы все были детьми, и все родители, и у нас дети. То есть это настолько важно, что вот это обетование, которое дано для каждого из нас, как родителей и детей, о том, что с обетованиями Божьими будешь долголетием и будет тебе благо. Это очень сильно. И если мы идем по слушанию этому слову, как дети, как мы, как дети, у нас есть родители и так далее. Вот, поэтому, поэтому э, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в и наставлении Господним. Вот, что касается церкви. Да? Например, Ефесянам 4, там просто Господь показал конкретно за церковь. Филиппийцам 2, например, да? с 1 по 3 написано, что «По смиренно мудрию почитайте один другого, высшим себя». Смотрите, значит, наша мудрость, да, ну тебя унизили, тебя там, ну... Нехорошо с тобой поступили, да, или в семье, или в церкви, ну, везде, где бы, на работе, да, и, естественно, хочется там защитить себя, ну, как же, несправедливо и так далее. А Бог говорит Смире, «посмиренно мудрию», то есть в смирении перед Богом, зная, что отчет мы даем перед Богом, да, и мудрость, которую Бог дает. И в Божьих очах, оказывается, это мудрость, да, покрывайте, почитайте, да, смиренно-мудренно, да, во всех, во всех э, ситуациях, во всех сферах, да, а в Божьих очах это мудрость. Вот, и смотрите, э -э, Римлянам 12, это вообще практическое действие христианской жизни, Римлянам 12 глава. Там просто четко, конкретно пишет, как мне поступать, что мне делать и так далее. Вот. И мы знаем, что на горе преображения Отец Небесный сказал Петру, «Сын мой возлюбленный, да? к нему мое благоволение, его слушайте». Поэтому слова Иисуса Христа для нас действительно как просто путь истина и жизнь. И смотрите, «Евреям 5» 7 по 9. Нам Господь, Он наш пример. И мы смотрим на Слово, которое сам Господь говорил. И говорит, вот смотрите, седьмой стих. Евреям 5, 7. Он, Иисус Христос, в одни плоти Своей, сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему Отцу, спасти его от смерти. И услышан был за свое благоговения, Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию. И совершившись, сделался для всех послушных ему, послушных ему, виновником спасения вечного. И э, Павел там деяния говорит, что Бог дает Духа Святого послушным ему. Поэтому послушание – это очень-очень серьезные вещи. И э, мы посмотрим, что же нам мешает быть послушным Богу. Такой вопрос. Марка, Посмотрим на примере. Марка 6, с 1 по 6 стих. Что мы видим в этом? В этом Слове Божьем мы видим ситуацию, что Иисус Христос, Он прошел, пришел в Отечество Свое. Отец благоволил к Нему дал Ему силу помазание Святого Духа на чудеса исцеления. И вот стих 5. Но Христос не мог не мог исцелить, и я ведь чудо там нам немногих полагал руки, и они исцелялись. Смотрите, значит, вопрос. Вопрос такой. Может ли Христос в моей жизни, в твоей и моей жизни, может ли он? Да, мы исследуем сердца свои. И вот смотрите, какая причина? Первая. Они не видели и не, не видели у, не, в нем, а не видели Бога. Вот вижу ли я в своей жизни, в своем сердце, в своих ситуациях Бога лично? Да? И вот смотрите, э -э не мог совершить, он, не, он хотел, он, Дух Святой давал силу, помазание, он хотел, но он не мог. Почему? Какая причина? не мог совершить там чудо из-за того, что они не приняли Его как Бога, не осознали, что Он действительно Господь, и Он э, Владыка неба и земли. И другая причина. Христос удивился неверию их. Поэтому мы следуем свои сердца. И далее Христос объясняет, что Божий Пророк... Не бывает без чести. Разве только в Отечестве своем, в родственников, там в доме. да? Но мы знаем, что мы в доме Божьем. Здесь Иисус Христос глава в церкви. Мы позволяем Ему. Мы принимаем помазание. Мы принимаем мудрость. Мы осознаем, кто для нас сам Христос. Аминь. И вот мы видим, что через неверие, Богу, через неверие Богу, непринятие даров Святого Духа, человек сам ограничивать может действия силы Божьей, благодати Божьей. Через Павла Бог предупреждал, что Бог дает благодать и Духа Святого немерую. Но через непослушание, да, через что человек... Ну, что благодать бывает тщетной, напрасной. Бог ее дает, а человек не берет. А человек не осознает, кто он в Боге. А человек не осознает, что он э, в Боге, что Бог в нем, да? И что Божья воля прийти, исцелить, восстановить, да? И утвердить Царство Божье. Далее, мы видим, мы сейчас посмотрим э, с вами э, тоже Слово Божье, 1 Петра. 4.10, там сказано, что «служите друг другу, каждый тем даром, который как добрые домостроители благодати Божьей». То есть Бог сейчас обращается к нам, чтобы мы осознали, что Он в нас, что мы имеем эту могущественную силу воскресения в нас, что мы открыты, мы осознаем, кто Он для нас. Помните Иоанна 13, там э, э, Иисус умывал ноги ученикам перед уходом, и м -м, они сказали, ну, Петр там говорит, что не умоешь, он говорит, значит, не будешь иметь части и потом он говорит, а кто я для вас, они, Господи, ты учитель наш, ты Господь наш, и далее он объясняет им, так служите тогда, как я вам, вот видите, пример, я послужил вам, я мыл вам ноги, значит, служите друг другу, и там дальше, далее пишет 20 стих, что э, что 20 стих, что принимающий меня, в чем суть? Мы понимаем, осознаем, кто, что Христос во мне, в тебе, да? И мы понимаем и принимаем дары, то благодать по мере дара Христова в тебе, в тебе, во мне мы открываемся, мы осознаем, кто такой Бог. Да? Ну, естественно, э, написано также, э, понимаете, чтобы нам не, не быть как бы в крайностях, написано, что исследуйте Писание. И через него вы, и это Иоанн опять, э, через него вы будете, вы име, будете иметь жизнь вечную. Да? И далее он говорит, вы принимаете славу человеческую, а я пришел, вы не оказали мне этой чести, вы не оказали мне того уважения, как Богу, понимаете? И получается, что получается, что мы принимаем дары, мы принимаем друг друга, и в 1 Тимофея 5.17 написано, что должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и учении. Да? Что такое честь? Честь это оказание уважения. Что такое почтение? Это то, что человек считает ценным и достойным уважения. Это, собственно, внутреннее состояние наше, нашей души и нашего сердца. Почему чистое сердцем Бога узрят? И я хочу сказать еще один пример, очень, вот, просто вкратце, Луки 729 это показано как причины, почему мы, ну, мы можем ограничивать, да. А вот здесь пастор нам так много говорил об этом, и оно сейчас как вот просто стало светом, можно сказать, и частью, да, о вере сотника. Здесь получилось, что сотник, он просил иудейских старейшин просить Иисуса исцелить свою слугу, которому он дорожил, да, и который был болен при смерти. Христос согласился, он идет исцелять. Сотник посылает друзей своих, так, навстречу и говорит, не трудись, Господи. Обратите внимание, Господи, римский сотник, он построил синагогу, да, он с почтением понимал, кто такой Господь. И он принял Христа, да, и он сказал, назвал его Господом. Я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой. Скажи только слово, и выздоровеет слуга мой. И здесь сотник объясняет уникальный путь веры. Я сейчас подчеркну это. Смотрите, это сила послушания, почитания, подчинения власти Бога и Божьего Слова. «Господи, я признаю Твою власть», другими словами, говорит Сотник, «и как я здесь послушен своим высшим властям, что надо мною, и я в виду послушаний, так и меня слушаются, потому что я знаю, что такое власть. Я принимаю Тебя как Господа, я принимаю Тебя как Царя, и я верю. Скажи только Слово, которое имеет Твою власть» и будет мой слуга исцелен. Аминь. Почтение к Богу. И что дальше отвечает Иисус ему? Смотрите. Он говорит, Христос говорит, евреи не, по, не дали ему такого почтения и уважения, и понимания от откровения власти. И кто он? И он говорит, удивился, и сказал, «Я в Израиле не нашел такой веры». Путь. Просто повторю эти слова. Запомните. «Мы подчинены и в послушанию Богу в той степени, как мы подчиняемся и поступаем в послушанию по Слову Его». Через молитвы, через личное общение с Богом, да? Вот, это наше истинное отношение к Богу и понимание. А я сейчас говорю для себя и говорю для того, чтобы мы вникли и проверили себя в сердцах. И даже та хананиянка, второй случай, просто так хочется сказать, хананиянка. Смотрите, она по своей, она кричала. Иисус, сын Давидов, смилуйся надо мной. Она понимала, что это Бог, что это царь. Она понимала его милость, она понимала его власть. И она знала, он говорит, так я ж пришел только к ковцам, к Израилю. Она говорит, да, Господи, я знаю, что ты царь. Я верю, что ты царь. И говорит, «Э, я... Верю, что ты пришел и даешь им хлеб жизни. Я верю эту, в милость твою, и она неотступна, ей там мешали, ей уже ученики это, но ее вера, неотступность ее, да? в милость Божью, да? в благодать Божью. И вот меня это очень затронуло, что именно оно принесло результат, и Бог тоже удивился. И говорит: да, я говорит тоже. Иди говорит: по желанию сердца твоему да будет. То есть мы сейчас говорим о вере. Мы сейчас говорим о том, кто он, Христос для нас. Мы сейчас говорим о том, о самых важных вещах. Самой важ... то, то есть одной из важных э, ценностей в Божьих очах это послушание Богу. В почтении к Нему, в наших сердцах, принятию Бога друг друге и позволять действию дорогу, как он говорит, кто принимает пророка, будет награду иметь пророка, кто принимает праведника, будет иметь эту награду. Мы имеем часть, мы друг с другом соединены в едином теле Христа. И поэтому... Да, Писание предупреждает, что берегитесь, будут уже пророки, будьте мудры, да, по плодам узнаете их. Да, Писание предупреждает, потому что могут прийти и овцы в одежде, то есть волки в одежде овечьей. Мы должны быть мудры, рассудительны и да поможет нас Господь, да сохранит нас Его милость, Его любовь и Его благодать. Аминь.